Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй и Цимэн Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Мы с вами продолжаем серию видео, которая посвящена стратегиям Цимэн Дунзя, этому замечательному искусству, китайской метафизики которая позволяет решить многие наши проблемы и задачи я надеюсь что вы уже познакомились с предыдущими видео где я рассказываю что такое стратегии циминдунзя и сегодня мы поговорим о применении этого метода для отношений в теме отношений обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете как можно Улучшить отношения, как можно применить эту технику в повседневной жизни. Уже совсем скоро состоятся открытые мастер-классы по стратегиям Цементунзя, где вы сможете больше узнать о применении этого метода для различных сфер нашей жизни. Рядом с этим видео находится ссылка на регистрацию. Переходите по ссылке, вводите ваши контактные данные. И уже сейчас вы можете получить приглашение на этот открытый мастер-класс. После регистрации вам придет на почту письмо с указанием даты и времени проведения этого мероприятия онлайн. Итак, мы сегодня с вами говорим о применении стратегии Дунзян для отношений конечно отношения это очень широкая тема мы с вами всегда находимся в отношениях и на работе и в семье и в транспорте и в магазине где делаем покупки отношения мимолетные нас не очень волнуют а вот личные романтические отношения это конечно всегда очень волнующая тема и, и сегодня я расскажу реальный пример как я выбирала время для свидания по запросу моей клиентки. Ну, немножко предыстории расскажу, чтобы было понятно, в общем-то, сама задача. Моя клиентка, женщина уже в таком серьезном возрасте, будем говорить так, познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, и он предложил ей встретиться. И, конечно, моей клиентке хочется произвести хорошее, позитивное впечатление на своего мужчину, на первом знакомстве да потому что это знакомство ей хочется чтобы оно переросло в какое-то долгосрочное знакомство долгосрочные отношения то есть это первое свидание очень важно для нее и вот мы подобрали такую дату карту которой вы видите перед собой на этом слайде как вы уже знаете выбор дат выбор специального времени под задачу, это тоже одна из стратегий. Почему было выбрано именно это время? Мы с вами видим, что небесный ствол дня, ВУ, который представляет женщину, находится в западном дворце. И небесный ствол, который с ней сливается с этим знаком, с этим... И небесный ствол, который сливается с небесным стволом у это квей, который находится в юго-западном дворце мы видим что небесный ствол который представляет мужчину в этом раскладе это будет небесный ствол который сливается с небесным стволом у это квей и небесный ствол квей у нас находится в юго-западном дворце как мы видим что мужчина благородный потому что здесь есть джифу. И он порождает женщину, то есть он заинтересован в отношениях, заинтересован в этой встрече. И он будет вести себя на этой встрече интеллигентно, сдержанно, по-рыцарски. Само свидание, само свидание в карте Цимэнь обозначается знаком Люхэ. Дух Люхэ находится в восточном дворце. Если мы посмотрим на этот дворец, то мы видим, что здесь все знаки, позитивные кроме пожалуй звезды здесь есть специальная структура нефритовая дева здесь есть специальная структура которая называется человеческая структура которая помогает создать приятную атмосферу дружескую атмосферу здесь ворота отдыха то есть такая приятная расслабленная беседа что нужно сделать чтобы свидание действительно прошло хорошо и э, женщина достигла того результата, который она хочет получить, то есть произвести впечатление, правильное впечатление на мужчину на этом свидании. Я порекомендовала этой даме надеть платье с длиной юбки до колен, накрасить губы красной помадой и использовать элемент в гардеробе красного тона. Либо можно использовать брошь с красным камнем, либо кулон с красным камнем. Встречу предполагалось назначить где-то в центре города. Поэтому я порекомендовала назначить встречу с использованием цифры 3. Это могла быть третья линия гума, это могла быть третья линия ветки метро, третий этаж торгового центра, дом номер три, и что еще нужно? сделать, чтобы действительно свидание было фантастическим, это предоставить мужчине самому много говорить. Цифра 3 появилась из Восточного дворца. Восточный дворец соответствует триграмме Джень и цифре 3. А возможность много говорить мы видим из Северного дворца, где у нас... Ворота шок, ворота сюрприза и звезда небесный столб, которая связана с говорением. Вот эти рекомендации получила моя клиентка, и по обратной связи действительно свидание прошло очень хорошо, знакомство продолжилось. То есть та информация, которую мы почерпнули из карты цены Дунзя для решения нашей задачи, она была использована, и... И задача была решена. Как вы видите, это очень простые способы. Приколоть брошку, назначить свидание в правильном месте. То есть это все не требует каких-то специальных приготовлений. Мы, в общем-то, живем своей повседневной жизни. Однако, что важно, что мы находимся в течение времени. То есть наши действия соответствуют тому времени, которое описывает расклад «Цемень». И если мы делаем правильные действия в правильное время, то, конечно, результат будет самый благоприятный. Таким образом, мы с вами можем открыть карту цены в любой момент времени и найти для себя в этой карте то, что помогает нам решить наши задачи, связанные с деньгами, с клиентами, со здоровьем с разными сферами нашей жизни. То есть стратегии цемент дунзя применяются везде, где нужно получить результат. В следующем видео вы узнаете, как использовать стратегию цемент дунзя в теме богатства, в теме денег. И напоминаю, что совсем скоро состоятся мастер-классы, где мы более подробно поговорим об использовании стратегии цемент-дуньзя в повседневной жизни и где будет много примеров, там вы сможете оценить силу и возможности этого искусства, которое изменило к лучшему уже жизни тысяч людей и поможет изменить вашу. Переходите по ссылке, вводите контактные данные и регистрируйтесь на этот открытый мастер-класс. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.